Дар, тебе, у Желает. Все видят меня. Ага, ага. Всем хорошо. А? Все видят меня. Действительно, и никак не узнают. Факт! Ух ты! Вот она, моя собственная колошина. Я купил ее в Каркаралах под Успение Пресвятые Богородицы в 1915 году. Износилась она, моя старая Калошина, и стала подобна 55 годам моей неразумной и вредной для советской власти жизни. И кидаю я ее под самые ваши ноги Дорогие хуторяне, топчите ее пятками, разорвите ее носками, так и я разорву свою прежнюю жизнь. Отрекаюсь от своей жизни трижды и трижды. Спасать его, мужики, он разобьется. Безусловно. Отсади. Отсади. О, граждане, граждане, отсади. Собственно, его голошина. Ну вот, и нету прасово Епифана Акатова, а есть полный, на все сто процентов, гражданин нищий. И школа ваша сгнила никуды, а дом мой стоит пустой, на шесть горниц. Отдаю его на благо дорогого общества. А, было богатство. Было. Было нечего сказать. А теперь не надо. Ликвидирую себя. На все четыре. Пользуйся, дорогое общество. Записать ему, гражданину Акатову, Самую, что не на есть общую благодарность. Да, за такой дом. Может. Она вряд. А, какая хейтери! Какую кометь-то ломает? Молчать, отстраховать исполнение служебной обязанности. А в таком случае в газетах пропечатать. Постойте! Походите! Ну, имуществу, которое дочерям, это хорошо. Дому, обществу. Тоже, вроде подходящее. А ему? Евоному сыну, что же значит, выходит, вроде как, крошки до да ножки? Сыну-то Евоному, значит, по миру идти? А? Факт? Мне... Ничего не надо. Папаша наживал свои нетрудовые капиталы, папаша им и распределитель. Я отрекся от него и ухожу в крестьянскую и рабочую Красную армию. Ну это ты врешь! Лишенцев Красной армии не берут! Эх, какая хитрая! Разрешите. Кто он мой собственный родитель? Лишенец. И я ему не сын. Гражданин Пекулин. Гражданин Пекулин, чем обидел я батрачку вашу, гражданку Сурову? Не суйтесь, не суйтесь, Езель, не понимаете. Ну, спарились. Граждане, ваши дети уходят в крестьянскую. И рабочую красную армию. А почему вы надулись, как барсуки? Почему вы не идете по заветам Ленина, Карла и Маркса? Товарищ Карла Маркс прямо говорил, сдавайте хлебный излишки на элеватор, союз хлеба сроком 24 часа. Вы видите, вас словесно предупреждали, а вы мелите зерно на крупчатку. Я агитироваю, я агитироваю. Далось спекуляции трудовым зерном. Да куда же ты? Петька, да куда же лезешь? Чушь, чушь. Выгуливай. Вон, говорю я. Держи язык за зубами. Те степи, по темный шар степи, И до синих гор лег степной простор, лег простор, до самых самых синих гор, И до синих гор лег степной, простор, лег простор до самых гор. Нашу жизнь наш труд крепит, Ой, цвети ковыль в степи. Ой, расти наш край, и силей шагай, Ну, шагай, давай, и песню запевай. Ох, расти наш край, ох, цвети сверкай, Ну, шагай, давай, давай. Эх, зацвелковые степи, Полотеный жар слепит, И до сих пор лег степной Простой, да простой, самых... Роман! Роман? Здорово! Роман, Роман, Вот, здорово, здорово, колхозники! Скорее, Роман на ваш колхоз поглядеть. Ну, садись, Роман, садись, скорее! Ну, давай, рассказывай, давай, говори, скорее, как у вас здесь? Откуда, Роман? Ну ясно, понятно, Турксиба. И ух ты, какой здоровенный выра. Да, послали меня строители в наш район для подмоги. Мироны. Ну, ребят, а где же фешка-то? Потерялась у нас фешка. Как потерялась? Так. Хутора потерялась. Что такое? Где у вас, где у вас народ, где у вас беднота, ребята? О, так скажем, кулак ушла, средночка ушла, бедночка за ним разбежался, остался один мы. Раз, два, три, четыре, пять. Не говори, Роман, по всему хутору разброд идет. Весь колхот по щепкам растащили. Да, ясно, понятно. Ну а где же фешка-то? А вместо фешки теперь здесь я. Я учительница Елена Корн. А ребята зовут меня Линка. Линка. Линка. да ты, ты знаешь, какая такая фешка? Знаю. А. Замечательно. А. Такая как я. <свят> <свят> <свят> ну ладно. Ясно, понятно. Давайте разговаривать о новом колхозе. Скажи, Анисим, скажи. А? Это что же, братцы, он опять песню заводит, слезы катятся, опять дуды же, в колхозы царство им небесное клонит. С одним полномочным головокружение сделала, другой объявил. Тихо, тихо! Порядку прошу. Старый уполномоченный уволен с хутора как опасность. Строители Турксиба меня послали в наш район для подмоги. Главную опасность уволили, а не наградили. Выходит, что наши власти от центра не слухают. По всей России головокружение идёт. По всей России колхозы освобождают, а он? А лучше тебя там никого не было? А давно по хутору лохмоть Забыл? И моих лошадок пас. В пастухах у меня ходил, не помнишь? И у меня лошадок пас. Помню, все помню. Я прошу объяснить, что кому нужно. Мы в колхоз никого силой не тянем, ясно, понятно? Только нашего пути не загораживай. Поперек дороги не становись, раздавим. Ясно, понятно? Ужать начинаешь. Айда, уходи! Ты без тебя нам хорошо! Вредный элемент, к слову, не допускаю. Извиняюсь. А ж, я ничего, я против коллект... коллектива не возражаю. А -а -а -а -а. Вот тебе а -а -а -а. Может, у меня одного не выходит ни хрена! <с <с?> Ô, Мы вот тоже не возражаем. Запиши, братья Клюшкины. Желающие работать в коллективе, Разрешите. Не разрешаю. Как? Так. Факт. Какой же это колхоз, извините? Табуреткой хочешь? <связь> Загибаетесь, товарищ Каргополов. Не по себе дерево гнете. Ладно. Как-нибудь справимся. Топай! извините карлик но от карликов пользы мало против них партия и рабочий класс Страшно. Чего страшно? Ты понимаешь, у нас на хуторе как на войне. Ясно, понятно. На войне. Закрой глаза и смотри. Да нет, закрой. И смотри. Вот стоим мы с тобой посреди степи. А крест хлеба. Наши хлеба. Голос вызрел, потяжелел. Пустые мышь не пролезет хлеба. Все это наше. Ясно, понятно. Ларина, Аблаева, наше богатство. А теперь ты закрой глаза. Какой-то необыкновенный роман. Закрой, говорит, глаза, я думаю, чего. Могила. Культурному гражданину здесь тошной жизнь. Вернувшись, я увидел, что все здесь по старинке, а чем даже горько помыслить. И как это вы, извините, выносите данную, одинокую, темную жизнь в указанном месте? А я решил перевернуть данные обстоятельства вверх дном. Неужели так и нет ничего нового на вашей родине? А что? А колхоз. Вы не смейтесь. Я, правда, очень мало знаю деревни, но, по-моему, все будет хорошо. Мы вводим с а плату по трудодням... Хорошо. Только извините за выражение, вы имеете дело с карликом. И кто в нем собрался? Я знаю их насквозь со всей красноармейской совестью константирую лодыри. С измальства моей жизни я мечтал о социализме как о таковом. Я мечтал о социализме и презирал собственного папашу. А помыслы мои были таковы. Согнать бы всех мужиков на дно поле, выстроить один коммунальный дом а всех лодри, скажу вроде Ларина Шитаря, поселить на небитаемый остров Мадагаскар. Вы, наверное, очень много читали. О а чем? Ну, вообще. Я скажу вам, по-моему, я читал бесконечное количество. Имею честь. Пока. До свидания. I'm <laughs> out. Субтитры uh -huh. Сыдьявол! Э, бегла! В чем дело? Наградили конем. На первой бороде вел. У конь. Дьявол, ленивый. Ну, давай, Дьявол, ленивый! Ну! Что, А? о о Случилось что-то! Погляди, надо! Мама! Блок по лампинь! Жаль же ты! Правильно! Пристало! Пристало, ребята и мужики! чего это? Ну-ка! Ну-ка! э Ха! Ну-ка, ну-ка, пусть я-ка. Чего ж ты, ну, ты прилегла? А, бывало, по свистю. Сама из табуна идёт, а тут прилегла. Ну-ну-ну-ну-ну. Ну, давай-давай, давай, ну. Ребят, подсоби, подсоби. Станет герой, станет. Ну-ну-ну-ну-ну. Пахать не пахали, она напахались. Вот ты и посвистю. А? А? А-а-а! Ты что, маму, коню хозяин? Хозяин! Чего? <сосы> не знаю, слава, мужики! Как, какая гражданин? А я тебе кто? Мы все кто тебе есть? Работники? А? Не, я спрашиваю, мы кто тебе? Работники мы тебе? А? Да ну, брось, брось, смотри, он, не мучи, ну не мучи, ну... Нет, ты не ругай, не ругай! Че, наша! Вотка. Че? Че? Вот ты-то на дурмовшинку чего хоело пелеша жиёт? Ты-то много скота привел конкурс? Где твои дивиденды? А? а Моя воля! Хочу бью! Не ваше дело, мать! Ух ты, дьявол! Ух ты! Хозяева тоже! Много у вас тут. Ладно, брось, скандалик, брось, скандалит. Убью. Нам no. дал, хозява. Все вы хозява тут, хозяв много. Все хозяина с подпорками. Ну. No. А ну давай, заработай. Давай, заработаю, ребята, давай. Давай, давай, слезай, не бойся. Не волнуйся, Анисим Степанович. Ну вот и все. Едет кто-то, смотри. Чего это? Желает честно пробить в союзе с самостоятельными гражданами, да. может идти в контору колхоза сотрудник революции и обратиться к товарищу Окатову. Туда? А, привезли, что чего? А, а, жди ты сам, скажи, И опять кто без муки сидит, кто голод терпит, ко мне беднейшие сословия... Получит помогу от пролетарского колхоза сотрудник революция. Туды? Ага, факт. Живачушки, ты не как артели, звезды. Пожа, пожа, не стесняйтесь. Наваливайтесь, гражданин, наваливайтесь. я Ну, ну, их ты, ну. Пустите граждане, погодите, погодите, погодите, постойте, постойте постой, постой, ну? постой, уж здесь всем отпущают. Отпущают? Отпущают всем, которые есть сознательные коллективисты. Факт. Тих! На. Который здесь, извините, председатель данного колхоза? Я слушаю. Кто говорит? Что такое? Роман Егорович, в чем дело? Алкуй, Роман Егорович. Говори. Вот, ребята, сейлку отнимают. Я думаю, отдать. Отдам. Клюшкин. Против вышестоящих органов и не гвоздя. Thank <laughs> you. Сейчас. Давай, наливай скорее. Несу. Пей, Роман Егорович. <смех> <смех> <смех> ну, ясно, понятно. Нет, это я, ребят, не буду. Пей. Да я, я не, не пил никогда. Нет, не буду я, не буду. Без твоего почину рта не смочим. Ну, с чем нас? С ней, самой, землицей! С с тобой вышли. Заглянувши на вас, Лина, я понял, что вы настоящий боец по построению социализма на данной почве. И я решил об руку идти с тобой как можно дальше. Я скучаю по вас, Инок. Вы знаете, я вас так и зову. Иннок. Вы как песня Елена Яновна. Вы как цветок лазоревый. Вам бы черемуху нюхать, да на гитаре вальсы играть, а вы здесь, в этом степном океане. Ленок! Ну вот, кончили. Какой ты? Таким я тебя еще никогда не видела. Так это не я, понимаешь ты. Ребята пристали. Мужики, ясно понятно. одеревенели, а все-таки мы кончили. Они мешали, а мы кончили. Кто они? Они сволочи. Кулачье. И этот Ясно, понятно. Начнется, пока не прибудут приглашенные нами инструктор физкультуры и стихотворец с районного масштабу. Что ж мы их громче, здесь ждать будем? Винчай без масштаба. Валяй, валяй. Не могу, не могу, граждане. Закон требует присутствие товарищей районного масштаба. А, вот и они. Дорогие граждане, со всей своей убедительностью заявляю, данная свадьба ⁇ есть культурная революции в мировом масштабе. А международное положение на сегодняшний день представляет нам ниже следующую живопись. Ура! Дорогие граждане хуторяне, дорогие граждане, советская власть дала абсолютную свободу вероисповедания и свободу любви по выбору данным полу. И вот вы видите первую рабоче-крестьянскую красную свадьбу. Вот перед вами стоит жених, сознательно отказавшись от всяких темных обрядов и заменивший таковые на подобные современные торжества. А вот невеста. Означенная невеста. Крестьянская рабочая красная невеста. Никаких венцов. Никаких без и вредных гулянок и. И не чертовы тебе, бабушки. ваша очередь выступать, товарищ Чака. Не буду. Как не буду? Так не буду. Невешка-то! Вы... Не согласна, не пойдет. Клинок. После такой свадьбы любая девка головой завернёт. Нельзя срывать подобные мероприятия. Ни за что не буду. Я сейчас уйду отсюда. Так тебе и нужно, дура! Спарили хрен с редькой. Наша жениха. -то. Да нам покажите. Он тебе концы-то найдёшь. Ах, и не цикай. Какая же та свадьба? Ты же говоришь, красная. Красная, Ру. кулацкая. Давай! Долой! долой! Как кулацкая? Как долой? Булгачили народ. пропади проботом. Попасть и собрали, осмотреть нечего. Долой! Кулацкая тварь! Брагане! Сейчас начнутся танцы и декламация! То есть смелая декламация! То есть чтение стишков собственного сочинения районного поэта! Товарищи Депуркина! Послушаем! бля бля Послушаем! Помню миг, как ты стояла с серпом в руках, с улыбкой на устах, и мух. трепетно луна на небесах сияла, и соловьиный свист не умолкал в кустах. Усталый шел я узкой тропою, из города, где шум и блед царя, И снился трактор, И снился трактор мне надо быстро рекой, И молодых колхозов целый ряд. Так я мечтал, усталый и влюбленный, Но вдруг увидел синие глаза. Стояла ты как дуб огня, стояла ты как пень, стояла ты как клен зеленый, невинные девичья красава. Ты, ты, ты, ты выронила серп у золотого стога, меня за шею тихо обняла, и, и мы пошли. По, по, по солнечной дороге в колхозные в зеленые сада то не простите в поля нет нет нет граждане извиняюсь граждане, на сегодня на сегодня так сказать репертуар Весь вышел. Граждане-селенцы, сейчас начнутся танцы. <смех> Do you look? Одним словом, раздевайся. Раздевайся. Ты знаешь, я не девушка. А, -а, -а шлюха. Проститутка. У тебя как последний сволочь. Говори кто. Фешка. Откуда ты взялась? Взялась из зерносовхоза. Я, брат, теперь сорок лошадей в руках держу. Во как правлю. Трактористка. Ну вот и нагрянула к вам, к Роману. знала, кого мне любить, а кого ненавидеть. А теперь? А теперь теперь знаю. Любви и ненависти я должна учиться у вас, у наших ребят, у роман. Я не уйду от вас, Фешка. Я вся буду с вами. А ты? Его любишь? Кого? Не притворяйся. Романа любишь? один конфликт вообще и с Романом. В районе в райкомедии там помочь обещались. В совходе в ячейку валяй. Ребята у нас в совходе хорошие. Без трактора не возвращайся. Прямо говори, не справимся, все вопросы на ребро ставь. И вообще там безо всяких фиглей мигли Ну, ясно, понятно. Что ясно? Понятно. Ну, вообще, так. Без фигли-мигли. Ну, но, ну но ты, фигли Мигля. Я не могу так больше. Ты вот... Ну? Ну так ясно, понятно. Изо Но... всяких фиглей-миглей. Ну? Феша Пусти Ефемия Марковна разрешите поговорить Мы с тобой будем разговаривать не здесь Не кричать, не кричать Феша, Ефемия Марковна, я стал один в пустынных пространствах данной местности. И со мной двенадцать оболтцев вроде моего папаши. Я произошел все. И понял, заглянувши на вас, Феша, я понял, что вы настоящий боец по построению социализма на данной почве. И переродившись, я решил с тобой идти рукообру как можно дальше. Трусил, слезу пустил. Но только теперь тебе никто не поверит. Круг обыло, слазь кума. дальше ехать некуда. Некуда? Но я не сдамся, не сдамся! Я тебя ищу, ищу, иди к тебе, мужики из сотрудника пришли, хотят в район писать, у них там все, все развалилось. Поднялись на горами туманы, в чистом поле Белый, белой, А куда ж мы ушли от Атаматы, Шавы на них, Сынок, ты надел на меня сумму, а теперь хочешь накинуть петлю. Понимать надо, дорогой папаша. А я не понимаю. Болван, абсолютный тупица. А раньше я все понимал. Кто тебя учил? Каркаролинских купцов обсчитывать. Я, кто учил по фальшивой монете у киргиз жерзь купать. Я, я честный человек. Мне надоело притворяться перед этой художской сволочью. Все вы полные оболтусы. Не будь меня вас давно раздавили бы, как данный хоробот. не и вас. На кой вы мне, черт? Я плюну ваши данные лица и уйду. Мне дорога открыта и все семафоры подняты. Только поры раздувай. Пусть вот он, мой собственный, папаша подохнет, а потом я его сын. Кто не знает, как мне горько. Я пришел на пустырь и одинок, как столб в пустынных пространствах данной местности. Подождите. Вот придут они. Раздавит вас вашими же машинами и выставит как чуждый индивидуум из орбиты кровных владений. Трусы все. Мы тебя, Егенти Ипифанович, слухаем. И скажи мне, пойди в Силанте, там которых преступни, я хоть сейчас. Ну что ж, подожди, папаша, можете отправить себя на остров Мадагаскар, заготовлять зайцев, и будешь ты рабочий крестьянский красный прасол? А я твой заместитель. Когда же идти? Сейчас, дорогой папаша, что ли? А? Факт. Кто это там? А? при. иванович Иваныч. Мы насчет коня. Хочешь нового коня? Дешево. Почти за даром. Хочу. я. А? Что ж? Наголодались, наплакались. А? Вот он наш хлеб, наша петнянская да. радость. Ой, что Ой, что Пришли к вам, гражданка. К тому все одно, одному песни не спеть. А у вас в коллективе Люба. Добро пожаловать, товарищи Добро пожаловать. Приспрашивайтесь. Садись, садись, детка, на то. Сяду. И блинков поем. За сегодняшний день девяносто девять хозяев. Может, сотым будешь? А может, я не хочу. А может, я один. Да ну. А может, я один? Мне отмщение и ад воздам. Ты что же это, Зубкинцы, поджигаешь? Поджигаю. А чей это дом? А, а чей это дом? Это есть общественный это есть дом. А, общественный, ваш, будьте вы прокляты. Ну, я, я понимаю. Ну, был я брацал, но, ну, положим, не с руки мне эта власть. Но ну, почему же он, сын мой, выродок этот знаменитый? сухим из воды выходит. Вы, выходит, выходит. Вода я на него найду праву. Есть у меня на его юду документ секретный. Лежишь? Берите меня, граждане! Продался я ему за коня! Граждане, поджигал ваш я общественный хлеб! Поджигал! Лежишь, поджигатель, я тебя ненавидю! Арестуйте меня, граждане, арестуйте. Успокойся, Владимир Иванович. Арестуйте, товарищи. Открывай собрание! Рышай. Гражданы мужики и гражданы Киргиды. Мы кто теперь? Кто? Полные коллективисты? Нация? И не мешай нам, которые в контр идут. Бедно. Вот что. На да выселку их! Давай, с хутора! Степлана Шудейчук! Бо-бо-бо-бо-бо-боюсь. Ты думаешь, с тобой советская власть браската будет? Mm? Mm. Встретим, товарища Каргополова. Ну, здорово, колхозники. Здорово, здорово. Стой. А, пешка. А где Линка? А она. Отбила у меня трактор сама ведет. Сама? Ясно, понятно. На хуторе тревожно. Одна в степи. Одна в степи. А дело к ночи. Я говорю, девчонку встретить надо. Капа греха не вышло. Она не нашла, и куда она не нашла, никого не нашла. Айда наконец! Почему не он? Почему не он? Эй, эди, иди, Вот он я. ¿Э? Ты эту штуку брось. Она нам самим пригодится. <п whistles> За ним, пойдем! Эй, эй, эй, Hıh! Hıh! Вот значит, тебе надо ехать. А тебе оставаться. А мне оставаться. А мне ехать. А тебе ехать. Да никуда ты не поедешь, ясно, понятно. Нет, лучше бы ты не ездил в а? Йога теперь хорошо, вот знай крути, да не сдавайся, ну, давай вместе, с нами, ну. Ну, ясно, понятно.